Дорогие друзья, вы находитесь на канале Go Play Games. С вами я, София, и у нас тут подводный лабиринт Я без понятия, как его проходить, что с этим делать Ну, будем пытаться методом... Чего? Вороб и ошибок Как-то... Когда как я не знаю, куда мне плыть Так, мы тут были, это наш первый начальный экран Запомним его Так, выбираем первый путь Поплыли наверх Плывем все время направо. Налево, бля. Налево, налево, налево. И смотрим, что будет. Так. Окей. Все время налево. Тут что-то происходит, да? Ну-ка. Эй, подожди! А мы тут были. И тут были. Все время налево. Опять. Так. Окей. А если обратно поплывем? То будем плыть теперь все время направо. Сбросился. Так. Окей. Давай. Что? Что вообще происходит? Алло, гараж! Как это решать? Так, по наверх. Сейчас вот в эту вот дырочку. Так, вверх, не плывем, плывем вниз. Вот сюда. Плывем дальше, плывем вниз. Сбросилась! Говно какое. Ладно, пошли дальше. Плывем опять туда же. Вот тут, вот вниз. Нет, подождите, вверх. Вверх, вверх, вверх поплыли. Да, вот экран поменялся. Будем пытаться делать так, чтобы экран всегда менялся. А тут я не помню. Поплыли вниз. Сюда. Вниз. Вот в тот низ поплыли. Так, мы тут были. Опять вниз плывем. Тут, по идее, можно спокойно проплыть сюда. Вниз. Вот сюда теперь давай. Да что ж за херня-то? Давай сюда вниз. Так, а если вот тут вот наверх? Вот сюда, вот наверх. Где я, мой паш? Если сюда назад плывем. Вниз. Давай. А -а -а -а! Еще вниз. А вот сюда. вот просто я потерялась. А если сюда наверх? Понятно. Что ни хрена непонятно? А если сюда? Все меняется, блин, пипец. Окей, то есть вот такие вот большие широкие выходы, это вот прям, да. Хорошо, поплыли сюда, вниз. Сюда вверх. Там плавал Понял а -а -а! Давай обратно Давай вот сюда а Вниз Дай-ка туда мы, мы сплаваем Вот сюда вот Наверх Сбросилась. Как же жить-то с этим теперь? же я ненавижу вот это вот. за что мне это? Ой. Короче, короче, тут есть такая фишка, что смотрите, чтобы пройти этот лабиринт, нужна ракушка, локация игла, игла грибня. То есть определяется все по звуку. Где звук громче, туда и нужно плыть. Но есть еще и маленькая такая штучка. Сейчас правый верхний проход. Это вот сюда. Правый верхний проход. Окей. Плывем. Нижний правый. Вот это вот, что ли, наверное? Нижний, правый проход. Что ты мне тут путаешь? Что ты мне путаешь? Врешь ты все. Так, сбрасывай. Правый верхний проход. Правый, это и сюда. Правый верхний. Везде обман. А? Так, сейчас. Давайте тогда мы поменяем левый, лево-справо, право-слево. Ладно. А, правый верхний проход, значит, левый верхний проход. Нижний правый проход, значит, нижний... Нам нужна ракушка. Да нахрен! Нам нужна ракушка. У нас вообще... У нас что есть? Ладно, нам нужно. Я, про... Я не помню, что мы получали какую драку. Хм. Ладно. Окей. Может быть реально вот на месте, где мы дролить. Тогда вот нам что нужно? Я думаю, именно вот здесь, вот у нас где-то вот на этом уровне должен быть э, артефакт вот, нашего друга. Мага чародея. Нам нужно до него добраться тогда уж. Я думал, там проход вниз есть Ла-ла Ладно Ну, пошли тогда, проходим Я хочу добраться Все-таки вот. Я еще хочу Понять, где, где Должна использоваться свечка Ну, определенно, точно не под водой еще разморозить моих ребят в этом сбребанном уровне со льдом ну вот да эта игра так просто не оставляет. не, не оставляет себя спокойно чтобы ее полностью пройти нужно пройти вот прям полностью не все так просто как казалось бы на первый взгляд но резко потемнело у меня тут Окей. да что ж ты будешь делать? Все нормально. Так блин, ай Так, где я нахожусь? Ну давайте попробуем наверх пройти. Окей. Как бы. Да что ж ты не попал то по нему. Нет, я искренне пытаюсь мечом попасть по их дыханию вот этому огню. Ну что-то как-то не идет. Что-то не идет. А почему мне показывает, что наверх есть проход? Я слегка не понимаю сейчас. Где там сверху есть проход? Может быть для вот нас? Ага Для нас Для нас То есть не здесь, да? Я так понимаю Да, артефакты нашли не... Пускаемся вниз Тихо Да что ж ты будешь делать? А, У меня просто сейчас еще возник вопрос. А, Балин, да да ты прикалываешься нахуй. Мне в будущем или в прошлом нужно приходить к нему. К нашему другу-то. Интересный вопрос. Он нам нужен живым или мертвым? Скажите, мертвым уже. Живой-то он уже ушел, у нас бросил, получается. Ну, как бы не то, чтобы он нас бросил. Мы по после драки с ним. Вот там исчез, как раз все это дело обдумывать. Да, ⁇ -мо ⁇ я не знаю, мне, по-моему, с моим прохождением проще ходить вот так вот, просто вот, постоянно, вот так, всегда. Так. Да, да, ⁇ -мо ⁇ вот отвлеклась немножечко на... чтобы садурки сбить. Так, пролетаем здесь, здесь. Все нормально, все под контролем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, тихо ты Так, куда дальше? Через жопу как Куда игра ведет, туда и нужно идти А, нам еще портал надо открыть Надо, портал надо еще открыть Надо же Я же зачем сюда пришла? Я сюда пришла, портал еще открыть Бонусом сверху Даже не то, что бонусом сверху А я пришла открыть портал Я пришла перейти на другой уровень, чтобы открыть портал Да Мать его Куда мне? А, туда Так, наверное, мне в будущем надо выйти Да А я в прошлом, сейчас а там переходы и будет? Да. Нормально. Пойдет. А, улучшение. Господи. Давай, посмотрим, что мы можем сделать. Ну, сейчас сила нам не эта самая. та та та та, -та. Ну, давайте же хп -шечку. А, это? 350. Ну, неплохо. 250. Это, ну... Нет, нет, сейчас, сейчас пока нет, это нам не нужно. Так. Ну, нормально, сойдет. Я просто подумала где мы находимся и насколько далеко это наша херня. Так, да, ⁇ -мо да, да, да, да, да, да, да, да, Проходим. Покупка. Да, идем дальше. А, это наверх надо, господи, а я уже это. Я, а я стремлюсь. Стремлюсь вусть. Так, проходим, проходим. Да, что ж ты это? Что? Ж Не умирай. Так. Кожешь уже -то быстрее пробежать. вот вот вот Тут что-то есть. Тут что-то есть. А еще тут есть переход. Отлично. То есть, в принципе, там, где что-то есть, всегда есть пер и переход. Вот он. Поплыли Нет, ребят Ну, блин С другой стороны, пока я тут Ну, я уже на ту забила Ладно, хер себе. Зная эту игру Ну, открою я этот сундук И будет какая-нибудь, знаешь, хератая серии. Ты молодец ты умница! Ты большая-большая умница! Ты открыла этот сундук, там, я не знаю, возьми с полки пирожок Ха-ха-ха! Знаю я эту игру Она не упустит своего постебаться Так, мышка, мышка Блин! Отлично! Смотрите, как мы хорошо залезли Удачненько это мы Сейчас зашли Вообще очень удачненько Теперь мы можем еще что-то Потом западать, что-то на меня прямо так Мы теперь можем на себе прокачать, это же прекрасно Так, а там что? Там что? Жизня. Вот это вот всякое Куда нам идти? По идее, ну, да, прямо. Окей. И в чем мы правильно идем? Да, -мо, так да возьми за Да. Вот. Это типа перед боссом. Мы, мы почти пришли, я вас поздравляю. Сейчас надо улучшиться, На всякий случай, да, улучшиться. Давай, вот это сколько? Две клещи. А, Две Мать его. Опачки. Эй! А, это вот тут, тут мы должны где-то ракушку еще взять, кстати. И мы должны открыть вот этот гребаный портал. Точно. Ну, он, кстати, вот, наверное, вот, может быть, в этом лабиринте он и запрятал свою эту штуку, Мне кажется, да? О, там внизу что-то есть, кстати. Копим, копим деньги. Сайт у меня там скидает комочки в меня какие-то, не пойми чего. Мы с вами сейчас быстро, быстро. Смотри, как все интересно, хорошо. Проходим быстренько. У нас с тобой все под контролем. Ты же видишь, я же вижу. Все хорошо. Да, да, да, да вот это вот Дабл дэмэдж, ё-моё О, ещё, проход вниз ё Дайте я угадаю, что бы это могло быть Это, наверное, вот это Хотя Давайте сходим Потому что я не вижу что-то Да перекрати ты Может быть там этот самый мы сможем открыть портал. Так, сразу вот да, так вот. Да, с видоса, ребята. Так, сохраняшечка, это хорошо. А портал-то будет-то у нас? Где мы вообще? Мы, это мы крюк делаем. Боюсь, мать, а портала нет. Увратительно. Так, еще есть проход какой-то там наверх. Да куда этот симис до него? Да? Так, нормально, держимся. Я поняла, уходим. У меня что-то как-то вот э, желаний нету сейчас вот задрослывать на эту тему как-то. Что такое? Какой-то красный, новый какой-то появился. Смотри, Белизум ждет. Так, мы должны тут отыскать портал, портал. Где же ты, сволочь? Так, что, где еще, какие проходы, где тут есть? Вижу один. И как бы на этом все. И только один проход. А! Так на тихо, тихо, спокойно. Так что это за а, а, а, а У кого мне ее брать? Ой-ой! Ой-ой-ой, вот эта неприятность. А, да, ты что, тот тебя. Не запрыгнул, представляете? Так, ладно, про... бежим, бежим. Короче, просто бежим пока, бежим. Убиваем. Ай, застань. Так, тихо, спокойно. Так. Запрыгнул. Тут надо прям очень аккуратно а а -а -а. Так, все нормально Куда дальше? Все прямо Это какой-то вот длинный проход Прямо вообще Так, надо аккуратненько с этими бра братанами. А ты, же шопошник, а? Что, без шапки бесишься. О а нихерьм кидаться в меня. Оп. Так, проходим дальше. Что у нас тут? Еще дальше, дальше, дальше, дальше и дальше. А, кар, оп, так. Поздно среагировал как-то Кар. Так, нет, мы проходим дальше. Нам это пока что не интересно. Я вот сейчас тут бегаю по всему этому уровню не Получается, я его чуть ли не заново прохожу И Где ракушка? Как как мне ее вообще распознать? Как она выглядит? Где мне ее искать? Что это? Зашибись, а как? А, наверное, подтянуть крюком себя надо Да ладно, нафиг Он не проходил вперед, ну чё вы, Ёлки, а? <тит> Ладно, сейчас, пройдем. сейчас все пройдет. сейчас всё пройдёт. Смотри, следи за персонажем, он сейчас не будет получать никакого домогая. Сейчас мы быстро пролетим все это дело, всех изничтожим. Я вот, кстати, я вообще, я, я, я это был, Наверное, тоже надо было как-то на птичку, блин, напарываться, да? Крюк в птичку кидать Да что ж ты будешь делать? Никто, никакого дамага нету, ты ничего не видел Ничего не происходит Нет никакого дамага Все это ложь Так, погнали Так, раз, два Убить спокойненько Оп. засрань какая у меня осталась та жизнь вы что вы что вы парень о пополнении спасибо спасибо да вот он. что ты как несчастную набиваешь -то. тихо тихо тихо тихо, тихо. вообще я не... Да, а, не понимаю. Мы прямо сейчас вот уровень сложности прям такой. Оп! лава ап! Да, ⁇ -мо ⁇ еще и сзади! Спокойно, все, спокойно. сосредоточились, Идем обратно. Оп! Не, бежим. Да, подожди... А как тут? Что, что вы тут от меня хотите, скажите мне, пожалуйста? Как я должна? Или я вообще не должна тут быть в, в этом В это время? В, в, в этом времени? Блин, он еще маленький, такой же... В те времена смертью мне привалили там 138, получается, у меня <смех> ну, да. Я тебе плю Спокойно, ничего. Я не знаю, как тут проходить. Я даже не представляю. Смотрите-ка. Кепочку свою теряй. Так, спокойно проходим. Никого не терроризируем. Так, спокойно. Следим за теми врагами стараемся не допускать на главное, не торопиться. Говорю я в сотый раз. Самой себе. Не, не, не. Тихо, тихо, тихо, что тут началось? Так, первый умер, второй, все отлично, пробегаем. Вот это я вообще не понимаю. О! Теперь нужно сохраниться. Срочно! Вообще не торопимся никуда, все, аккуратно идем. Сохранятка! Пипец прям какой-то. Иди. Так спокойно. Спокойно ее. Так. Тихо. Тихо. Тогда проходим вперед. Дальше куда? Дальше. Дальше... Блин, мне прям туда далеко идти. Практически. Ну, нам чуть-чуть осталось. Покой? Да е-мое, за что-то зацепиться зацепился Блин, а убить не убил Блин, не успела. Ну, как-то надо вы как-то как-то ну, хорошо, что хотя отсюда начинаем. Подожди, а внизу там... Ой, еще и внизу проход есть. Смотри. Нет. Я посмотрела, мне хватило. Мне спасибо. до А, внезапно. внезапно. внезапно. Да, да, да, то да, да, да, не могу! Тихо, спокойно! -ля -ля -ля -ля. -ля -ля. А. Так, так. Пап. Так, Утуманись. так. Так, так. Так, Так, Еще чуть-чуть заложилось. Блин, ну, вообще мы ищем? Ищем этот самый портал. Где? Где он тут, мать вашу? Не могу его найти. Нет тихо, тихо, тихо. Оп, вот так вот Да что ж ты будешь делать Тихо, тихо, тихо, нет Тихо, не надо Не надо резких движений Так, спокойно Каштушкой да, Хорошо, по не попали. Так, подожди. Тут вот так вот, да, тут так. Тут все вот так. Тут все вот вот очень хитро. Так, так, так, так, так. Почти пришли. что вы, блин, я не могу прям. Не а? бей, меня, не бей, не бей. Вс, проходим. Сохраняемся. Вот, вот тут вот, вон там вот, наверху, тут какая-то, да, загадка, Вот весы, покуха, нам ну, конечно, конечно. пьесы. Нужно перевоплощаться. Ой, подожди. Или нет? Как туда попасть? Подожди. Это нужно? Твою мать, серьезно? Мне обратно возвращаться, чтобы перевоплотиться? Иди ты, вот, вот, вот, вот Или лучше вперед пройти Давайте пройдемте вперед Мне кажется, я не знаю, там как-то попроще с этим будет Вообще возможно это нет? Нет, это невозможно. А нет, возможно. <свистит> да умрет что, что, что, что, что, что, что, что, что уж так долго ты умираешь-то? Так. Мне кажется, я выбрал не самый лучший. Да, да, да. вообще уровень такой мне не нравится. Ну да как это? Так, спокойно на дороге. Дальше. Тут мы с этой дрались. С девкой. Вот она. Не поняла. Да, может, ты и одержал победу в нашей дуэли, но мои иглы грибы не оставят попыток одолеть тебя. Окей. Okay. Окей. Okay. Тихо, тихо, тихо Так, проходим Аккуратненько э -а, а, это же песок, господи Где а -а -а -а. его! Песок это не страшно, это всё нормально Какой же ты медленный-то? Да! Вот, хорошо. Погнали. Так, хорошо. Почти добрались. <тит> да ее <ё -моё. тит> мать. Нужно с этими светлячками двигаться. <тит> ну почти у нас удалось. Остается такое, прям тяжелый, муторный, да. То есть нас сначала поразвлекали, повеселили, а теперь вот и мучитесь. Может быть, я не знаю, закончить как-то. Ну, потому что тут поиски вот вот этих вот самых да, порталов. Это вот, простите меня, это вот, Долго, муторно тоже. Мучаешься с этим. Да, прекрати. И уже как-то хочется побыстрее пройти, а это уже, ну, как бы, кайф весь обломает. Не знаю, как а? Ну, посмотрим, так. Может быть, попишу еще там пару серий каких-то. Может Нет. Кто знает, кто знает. Да, прекрати. Да прекрати ты, вообще ваш... да, да что ж происходит-то? Блин, ничего у меня не получается, а? не получается. <смех> да. Хочется, чтобы так раз и все, и, и все зашли Для этого надо аккуратно проходить, внимательно ждать, не люблю ждать. На. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Хочется тихо, тихо, тихо. быстро-то пролететь, Сделать что надо, посмотри сюжет. Я думаю, что... Ну, я, я, я, я, я, я, я даже не знаю, что ты с этой игрой Я думаю, я эту серию запишу И вот сяду такую Думу ду ду ду думать Что с этим делать совсем Нужно как бы, игра-то не пройдена по, по факту, то есть она тебе вот прямо напрямую Говорят, что, чувак, ты меня не Хочешь Хочется, как бы, пройти Блин, да что, что... Ну, можно и так, в принципе, чего бы и нет да ладно! Да ладно, это все ради вот этого говна! Да идите идите просто нахрен! А куда я сейчас перейду? Эглорибная топ. Так, давайте перейдем в будущее. И пройдем дальше. А уже вообще п -п -п -п заканчивать надо. Где я сейчас скажусь? Нет, немножечко не то место. Оп, стоп -пешечко. Так, давайте обратно сейчас вернемся. Я зайду в портал, я хочу посмотреть, что у нас открыто, что не открыто. Портал, в принципе, по идее, должен быть близко. Я просто гляну на порталы. И скажу, что я думаю обо всем этом. Куда выйти? Куда? У уйди. Уйди оттуда. Ага. Надо этот как-то открыть, короче. Ладно, все, давайте тогда на этом закончим. Я подумаю, буду я ли я продолжать запись этой игры или нет. И я даже не знаю, может быть, я как-то ее сама для себя начну ее проходить, чуть-чуть там что-то запишу. Для вас сюжеты там немножечко, чтобы было что-то вот есть. Если я ее вдруг внезапно неожиданно пройду на всякий случай, там еще вот эту вот. Все. Большое спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Ставили свои комментарии, ставьте лайки И со всеми до следующей встречи. Всем спасибо, всем пока-пока.